В чем выражается эгрегориальная зависимость и как избавиться от нее? Спасибо. Mm -hmm. Да, по эгрегорам немножечко коснулись, но ну, вот как раз, как раз, как раз, в тему. Эгрегориальная зависимость это заключение сознания человека в рамке возможностей и невозможностей какой-то определенной идеи. Идей могут быть разными, их огромнейшее количество. Они нужны для того, чтобы люди могли объединиться по общности интересов. То есть когда-то, когда развивалось и затевалось, и задумывалось эгрегориальное пространство, оно как раз и делалось с тем расчетом, чтобы людям было удобнее друг друга найти по интересу, по схожести мыслей, по схожести предпочтений, по одинаковым задачам, чтобы люди могли найти друг друга, объединиться для выполнения какой-то задачи и, соответственно, разойтись в сферу измененных интересов. Но эгрегоры в силу определенных катаклизмов получили самостоятельность, а люди потеряли связь со своими богами, и эгрегоры таким образом стали для них единственной, единственной формой некоего состояния, внутреннего состояния защищенности, состояния, что я не один. И вот это вот состояние защищенности дает человеку различные, различные эгрегоры, которые как бы сформированы по общности интересов. Прежде всего, это эгрегор его собственной семьи. Здесь связь самая крепкая, поскольку кровная. А кровную связь очень сложно разорвать, она всегда присутствует, пока есть кровь. Биология, она есть биология. Но эгрегориальная структура семьи, она, к сожалению, очень зависима. То есть фактически это самая свободная, в общем-то, Система изначально как задумывалась, потому что она объединяет людей только одной единственной задачей, общим интересом выжить, вместе выживать легче. И больше ничего она на человека не накладывает. Вот выжить вместе – это самая главная задача эгрегора рода. Но эгрегориальная система и иерархичная система наложила на это право, выживать такое количество ограничений, такое количество правил, которые эгрегор рода в силу своей информационной, информационного небогатства и зависимости, загруженности, как бы кабалы всей остальной эгрегориальной системы, она не может скинуть эту кабалу, она вынуждена считаться с присутствием. Все остальные эгрегориальные надстройки, которая состоит из стихийных эгрегоров в виде моды, правил, каких-то сиюминутных увлечений, да, которые здесь рядом существуют и так или иначе влияют на тебя. И эгрегоры профессии, которые, специальности, да, которые также предопределяют возможности выживания в той или иной среде, и государственные эгрегоры, и институциональные эгрегоры, да, то есть как бы некие системы, которые не существуют в материальности, но существуют как некий принцип, который нельзя нарушать. Да. Ну, например, институт свободы, институт права, институт наказание, да, соотношение свободы и наказания, это все институциональные моменты, которые являются для государства такой хорошим подспорьем, знаете, вот как опричник при Иване Грозном, да, то есть всегда выполнит свою функцию, то есть включит принцип и нет эгрегора семьи и рода, все закончились. выключит принцип, вроде бы Эгрегор государства, он также идейностью своей очень здорово покрывает как бы все вот это вот уже пространство. Вот вся эта эгреальная система, она, знаете как матрешка в матрешке, вот накрывает, накрывает, накрывает, и вот эта самая маленькая мизерная матрешечка, как вот э, несчастная, да, вот это как раз и есть эгрегор рода и семьи, а человечек находится вообще внутри нее. Низги не видать из-за этой комбинации. А вот сверху это дело еще накрывают эгрегоры религии. Да, которые уже над государством пытаются что-то там властвовать, да, каким-то образом моралью руководить. Они, правда, периодически меняются местами, да, вот, но ну, тем не менее. Вот таким вот образом вот вся эта система она не то, чтобы она держит человека, она говорит, выходи, пожалуйста, без, без, проблем, так, без проблем, если сможешь. Но сможешь ли ты, маленький человечек, привыкший жить вот в этих вот одежках, в этих матрешках, сможешь ли ты жить без них? Сознание человека привыкает вот к этой вот информационной плотности, оно привыкает считаться и с тем, и с другим, и с третьим, оно привыкает жить в определенной среде, как вот в предыдущем примере в стенках собственной квартиры. То есть разумом-то понимает, что мир гораздо богаче. Мир объемнее, и что зайди в лес, ну где там стенки, нет там никаких стенок, а где потолок и потолка нет, и метры твои не прописаны, и в принципе весь мир раскрыт. Да? Но как только начинается в сознании понимание норм и права, сознание моментально увидит табличку приват, что мол, вот это вот уже чужой лес, это, конечно, лес, но уже чужой. Подойдя к озеру, он видит приват, или конечно, колючую проволоку безо всяких приватов, без предупреждений и какому-нибудь держи с автоматом. Да? То есть это обязательно начнет отображаться в окружающей реальности, которая его же собственный разум и эгрегореальное взаимодействие показывает, ты куда пришел, в лес пришел, ты тут свободный что ли? Сейчас. Везде есть границы, все пространство давно поделено, и тебе твои метры прописаны, радуйся, что хотя бы это есть то еще с того не будет. Это мы запросто, это у нас механизм отлажен. Забирать метры, давать метры. В конечном итоге сознание человека, оно привыкает о том, что можно жить только так и никак иначе. В чем выражается вот эта эгрегориальная подключенность? Если в какой-то момент вы ловите себя на мысли, которые могут формулироваться по-разному, но в основном под такими вот шаблончиками, знаете, вот удобными, да? от добра добра не ищут где родился, там и пригодился, а что я еще умею, Ну и так далее. Да, вот, вот все эти структуры, которые одна только мысль, что надо уйти с этой работы и перейти на другую, вызывает панику, если одна только мысль о том, что система, которая тебя ограничивает, не является достойным, чтобы ты с ней считался и собрать над чемодан и уехать жить в другие регионы, где меньше ограничений вводит этот в ступор в каталепсию и в панику, если в ответ на эту каталепсию сознание начинает искать идеи поддерживающие установки, которые говорят о том, что предыдущая мысль была очень сильно глупая, и на нее не надо обращать внимание и быстренько цепляется еще за какие-нибудь эгрегоры, которые подтверждают, что сидеть надо а здесь, б тихо, и с желательно не двигаясь с места, то это говорит о том, что эгрегориальная система уже подключила вас на свою идеологию. В ревизии ментального пространства это выглядит как отсутствие любых других идей в сознании. То есть у вас в ментале и во всех остальных верхних телах сознания, в каузальном теле и в будхиальном теле пропадает представление о том, что у вас есть выбор. То есть альтернатива всякая пропадает. Любая появляющаяся альтернатива является априори самым черным злом которая катастрофично, ужасно, невероятно разрушает абсолютно все. Вот если таковое есть, если любая мысль о перемене, если недовольство физическое тело, разум, эмоции, подсознание недовольна существующей реальностью, Но при этом при всем одна мысль о том, что надо что-то поменять вводит в еще больший ужас, это эгрегориальная подключка. Что делать? Прежде всего осознать такую проблему. Есть проблема, она осознанно, считайте, половину вы себе уже решили. А дальше начинается послойное освобождение от крючков, где будхиальное тело, то есть там место, куда зацепляется эгрегориальная конструкция, освобождается в самую последнюю очередь. То есть вычистка идет сначала подсознание, вспоминает, что оно живое, что оно молото, что оно жить хочет, и жить оно хочет больше, чем умереть во славу чью-нибудь. Дальше в ментале начинаются освобождения вот эти вот жесткости, о которых говорилось в предыдущем вопросе, они начинают разбиваться, размягчаться и появляются альтернативы хотя бы в ментале. Дальше каузальное тело освобождается, то есть мы туда докачиваем нужное количество времени, которое нужно сознанию для того, чтобы иметь люфт на работу. И вот только после этого из будхиаловы выдергиваются все эти крючки. Это происходит еще быстрее, если через магические воздействия. То есть то, что я вам сейчас описала, это, конечно, тоже магия, но магия такая, скажем так, технологичная. Да, кибермагия. Перепрограммирование собственного сознания без привлечения дополнительных сил. На собственном движке, на собственном ресурсе, только на, на, на факте осознания. Это, с одной стороны, плюс, потому что любое ваше действие на этом уровне бытийную массу вам прибавляет вам ни с кем делиться ей не надо. То есть и она прибавляется с каждым шагом, с каждым курсом, с каждым телом. То есть чем выше вы поднимаетесь, тем серьезнее становится работа и тем дороже становится ваше сознание в плане веса, в плане цены. Но есть ход медленный, когда мы привлекаем определенные силы. они нам помогают, то есть ускоряют этот процесс, но и как бы, цена вопроса становится немножечко дороже для нас, потому что прирост собственных прав, собственной бытийности становится не такой великий. Да? То есть прибывает, но, к сожалению, не так быстро. То есть результат достигается быстро, а вот возможность удержаться на этом результате будет постоянно требовать дополнительной магической подгрузки. То есть вы будете, должны будете проявить себя каким-то образом через колдовские способности, да, то есть наработать опыт в этой сфере, научиться общаться с различными силами, с различными богами, найти своего да, и установить с ним точную мощную связь. То есть вот этот Путь он быстрее и приведет вас к результату быстрее через, как бы через колдовство, а не через воинство. То есть это два пути. Да? Вот первый, который я вам описала, это воинский путь, второй путь, который я сейчас описываю, это путь колдовской, то есть с привлечением определенных помощников. Наработка именно магического, магического мастерства она очень сильно ускоряет, но, к сожалению, она накладывает определенные ограничения. В чем это заключается? Прежде всего потому, что вы будете вынуждены до какого-то момента, не то чтобы обязательно присутствовать на этом потоке, но он станет для вас, что называется, вот необходимым абсолютно как, ну как необходимость, я не знаю, пить таблетки, если вы больны. Вот пока, да, на настоящий момент, потому что без них ваш орган какой-то определенный, да, в частности сознание, не сможет функционировать нормально. Да, то есть пока вы обретете нужный вес, вы на этом канале должны будете задержаться. Он вас защитит, но и время в магических мирах идет немножко по-другому, и в колдовских, в человеческом побыстрее. А в магических мирах время идет долго, но, ну, соответственно, и накопление опыта там идет дольше. По правилам магических миров, по правилам колдовских миров. А значит, с человеческим миром вы будете контактировать все реже и все неконструктивнее с точки зрения вашего взаимодействия вас и людей. То есть это, это изменение судьбы. Поэтому я не, не всем рекомендую, даже мало кому рекомендуете по второму пути еще третий путем называется как бы третий путь потому что первый путь как бы по классике да, первый путь это путь иду как иду то есть как кривая вывесит, да, то есть вот уповая на силу и в потоке несусь. до да. второй путь это вот воинский путь который я писала вот этот путь колдовской это третий путь да, то есть совсем третий путь мы переходим как бы по иную юрисдикцию но и уже человеком право оставаться не имеет в другом пространстве другие правила. Поэтому выбор есть всегда у человека, как минимум из трех вариантов. А если мы сейчас еще квантовую как бы парадигму внедрим в сознание, то увидим, что выборов на самом деле значительно больше. Есть промежуточные, чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда. Да? И ничего сейчас не запрещено, ничего сейчас не закрыто от ваших возможностей. Вы можете найти собственный метод, как выходить из-под эгрегориального влияния. Вы можете найти способ, как вообще всю эту матрешку вывернуть наизнанку, и кто был последним станет, должен стать первым. Тоже можете. Найдите способ. Ведь дело не в том, что вы не можете, дело в том, что вы просто способы не знаете. Но ведь в таком информационном богатстве не найти способ не верю. Как Станиславский, скажу вам, не верю, не там искали, плохо смотрите, не там ищите, не, не те поисковые запросы отправляете. Учитесь искать. Информация есть, ее никто от вас не скрывает. Более того, она под самым носом. Нужно только правильно сформировать поисковый запрос. В гугле вы это делаете или в ментальном пространстве, или в еще какую реальность отправляете свои запросы. Важно сделать это дело правильно. Просто помните, каждая реальность говорит на своем языке, и вы должны это понимать, что если вы хотите что-то от реальности какой-то, да, поговорите с ней на том языке, который она понимает. И все у вас получится. Тем более сейчас, тем более в такой период времени, который и страшен, и прекрасен одновременно, потому что дает огромнейшее количество возможностей, но при этом при всем лишает действительно лишает вас старых ориентиров, лишает вас старых констант, которые константами-то на самом деле и не были, потому что констант в этом мире очень и очень мало, если разобраться.